Приветствую вас на своем сайте. Вам надоела рутинная работа по добыче криптовалют в интернете? Хотите ли вы автоматизировать работу и сделать это максимально просто, эффективно, без всяких банов, блокировок и даже без вашего участия? Если да, то вы зашли прямо по адресу. Позвольте представиться, меня зовут Павел Дуглас и я уже более чем 3 года помогаю людям зарабатывать в интернете и не только криптовалюту с помощью автоматических систем, тренингов и курсов, которые до сих пор успешно работают и не только на русском сегменте, но и в зарубежных рынках. И сегодня я хочу представить вам новую разработку под названием Криптоколлекционер. Это не просто система по автоматической добыче и заработку с кранов, буксов, здесь вы можете использовать абсолютно любые сайты, которые сами пожелаете. Ограничений при этом никаких нет. А теперь давайте разберемся, как же работает система криптоколлекционер изнутри. Первое. Вводим свои кошельки для добычи криптовалют. Здесь очень много кошельков, на которые вы можете собирать криптовалюту. Второе. Добавляем свои привычные данные для авторегистрации. Третье. Вводим свой ключ решателя капчи или пользуемся автоматическим алгоритмом распознавания OCR. Четвертое. Добавляем кран посылки, который вы считаете нужным и необходимым. Можете воспользоваться автоматическим собирателем кранов или парсером, или добавить список своих любимых кранов из контекстного меню. Пятое. Выбираем нужные краны для добычи. И шестое. Нажимаем старт и наслаждаемся процессом сбора. Спустя минуту видим у себя на балансе собранную криптовалюту. После того, как система собрала всю имеющуюся криптовалюту со всех сайтов или экранов, вы можете проверить свой баланс внутри системы и зайти на свой кошелек и вывести все средства сразу же без ограничений. Как видите, система очень проста, эффективна и позволяет вам собирать любой вид криптовалют, не выходя из дома и не контролируя процесс работы. В системе разберется даже самый-самый новичок, а продвинутые пользователи и подавно. Система настолько гибкая и понятная, что ее настройка не займет более 5 минут вашего времени. А теперь давайте разберемся, какие же возможности и функционал имеет на борту у себя данная система. Первое это добавление любого крана. Просто найдите любой понравившийся экран, сайт и добавьте в систему. Второе, 4 вида пальцинга экрана. Выберите любой ротатор или сервис кранов и собирайте ссылки в режиме реального времени. 3. Многопоточность. Сделайте процесс сбора более быстрым и мощным благодаря выставлению потоков. Четвертое. Распознавание OCR. В системе используется улучшенный алгоритм распознавания CAPTCHA. Пятое. Поддержка капч сольвера Используйте API-ключи для интеграции решателей CAPTCHA в систему. 6. Автографик работы. Настройте дату и время работы, чтобы забыть о системе и пассивно колотить криптобабло. 7. Редактор времени работы. Управляйте временем работы системы в режиме онлайн, прямо изнутри. 8. Поддержка прокси VPN. Используйте свой список прокси адресов или полноценный VPN софт для безопасной работы. 9. Авторегистрация. Система автоматически зарегистрирует вас на в сайте, где это необходимо. 10. Мониторинг загрузки CPU. Контролируйте загрузку вашего процессора и оперативной памяти для комфортной работы. Одиннадцатое. Проверка баланса. Проверяйте баланс ваших кошельков, не выходя из системы и не заходя в браузер. И двенадцатое. Звуковой контроль. Контролируйте добычу скранов и работу ботов звуковым оповещением или сигналом. Что вы получаете в комплекте системы Криптоколлекционер? Первое. Это саму систему с лицензионным ключом доступа. Второе. опеключ с балансом 2 доллара для быстрого и успешного решения капч в нашей системе. Третье. Это полную техническую поддержку 24 на 7. Четвертое. Полный пошаговый курс-мануал по грамотной настройке и использованию системы, а также курс по заработку и увеличению добычи с кранов. Пятое. Это более чем 300 кранов для импорта в систему и... Напоследок, дополнительный софт по сбору и обработке прокси-серверов для более безопасной и стабильной работы системы. Что может быть лучше, чем заработать криптовалют на полном пассиве? Не так ли? Если вы хотите навсегда забыть о рутине при работе с добычей скранов, сайтов и так далее, или если вы считаете, что майнинг, инвестиции и трейдинг – это нестабильно, ненадежно и требует больших затрат денежных средств, то сейчас самый раз принять верное решение за 100% гарантии зарабатывать честно, стабильно и без каких-либо ограничений и усилий. Итак, жмите по кнопке под этим видео, оформляйте заказ и через одну минуту получите лицензионный доступ в систему Криптоколлекционер прямо на свою почту. А если у вас появятся какие-либо вопросы, задавайте их в службу поддержки снизу на этом сайте. Мы всегда поможем и подскажем в решении ваших проблем. Присоединяйтесь к нашей команде криптоколлекционеров прямо сейчас, потому как мир криптовалют любит быстрых и активных людей. Я считаю, что вы именно такой человек.